Ага, имеется, ребята, потеки. Я буду одним из первых обладателей. You, can't here. Why? you can't stay here, because it's a road. Блин, она под колеса там не прыгнет, нет что-то так. Блин, она стоит под колесами. Что с ней? Вот мой трейлер, давайте к нему попробуем ехать. Все, Мустанг доставлен, теперь обратно лотус вот этот на второй этаж и едем собирать другой автомобиль, который по пути только так, ребята, к сожалению, придется второго этажа туда-сюда перекидывать, но одеваться некуда что делать? Зато все по пути, да, занимает некоторое время, но что делать? капот длиннющий, не видно подъехал, не подъехал непонятно, поэтому до упора okay yeah pull it out. you got to pull the key out because the battery will go dead if you leave it in the ignition yeah okay so make sure you take it out yeah there's a button down here okay. set, right? And make sure it's a neutral when you transport it don't put it in here right no no, no. because the engine will wreck the heat brake and... okay thank you yeah appreciate it man thank you have a good day Короче, это Lotus s 1985 года. У него там и Ferrari, и все, что хочешь в гараже есть. Видать, рукастый мужик. Видно, что руки грязные. Значит, сам ремонтирует. Двигатель с Ferrari снимает. Вот так включает сзади. Наверх и назад. Он говорит, куда эта тачка идет? Просил, продал, видимо. Смотрите. Какая кожа, блин, офигительная тачка. офигительная И выглядит так необычно. Так, загружаем. Пока идет все по плану, ребята. Спецоперация идет по плану. Крутая тачка, правда? Но неудобная. Видели, как фар открылась, Я для вас специально открыл, чтобы вы заметили. Так, погнали дальше. Так, ребята, забираем Audi RS4 2008 года. Hello. Ребенок плачет, не хочет отдавать машину Видимо, невидимо. А прям в буквальном смысле все детство у него связано с этой машиной Даже не все детство, вся жизнь Маленький не понимает, что сейчас родители новые купят Впереди что-то новое, интересное, понимаете? Так, ребят, выгоняем опять Audi потому что нужно достать Вайпер, который впереди находится. А еще я сейчас отдал Porsche 911, который впереди у меня, внизу находился. Я его отдал другому водителю. Он где-то там стоит. Вон там, может вам видно, Porsche 911, потому что у него трейлер, ну, такой плохенький. У него не умещается Mercedes, который я у него заберу. И мне очень удобно, и ему удобно. Он тот Mercedes не мог взять, какой-то S-класс, типа, электрический. Сейчас посмотрим, он здесь рядом стоит на парковке, он его бросил. Везде, блин, смотрит. Так, ребята, предыдущий водитель где-то оставил автомобиль. Наверное, вон он стоит. Видите, в принципе, ничего особенного нет. Да, он большой, здоровый, огромный, тяжелый, но не сильно высокий. Но он на своем трейлере уже не мог такой взять. И сказал, что мой трейлер – это просто мечта. Так, ключ, он сказал, лежит на колесе. Вот здесь нету. Сколько такая тачка, кстати, стоит? 164 тысячи долларов, она электрическая, И да вот ключ, это ключ какой-то, а нет, ключ обычный Вау, офигеть, посмотрите, что здесь происходит, вот это да, красиво, нифига себе, смотрите, какая панель огромная Это что, игровая консоль для пассажира, что ли? Поехали, ничего не едем, тук-тук А, сарт-стоп еще система, здесь она не полностью что ли электрическая, вау Короче, я ее сейчас положу на второй этаж, оставлю, припаркую, тому как удобнее. Алькантара, все дела. Давай, давай, мужичок, иди быстрей, чем медленно ходишь, так не продашь машину. Но я так полагаю, здесь, по-моему, этот есть все равно двигатель внутреннего сгорания. Но тормоза вообще никудышные. Тормозишь, нужно вдавливать прямо вот внутрь максимально, чтобы она немножко там почувствовала, что я хочу затормозить. Так, ладно, вот мой трейлер, давайте в него попробуем въехать. Вау, действительно можно въехать в него, потому что не тормозит. Офигеть, ребят, посмотрите, на всю платформу. Просто на всю платформу. У меня, по-моему, такой большой машины еще не было. Очуметь, вот это крокодил. Сейчас приехал на Рестерию. хочу переночевать здесь. Пока, как вы видите... Все занято. Вот оно мое местечко. А вон еще одно, да? Такое выберем. Давайте выберем вот это. Почему? Потому что здесь, возможно, водители... не с заведенными двигателями. А, вон еще одно место есть. Видите, как три места. Обычно в такое время уже не найти место, но я всегда нахожу. Отлично. Надеюсь, что соседи мои... Да нет, конечно. Заведены у них движки. Какого черта? Погода такая хорошая. Можно не заводить, а открыть окна и спать спокойно. Зачем заводить? Короче, мне остается до Флориды, до первой разгрузки 941 милю. Завтра я буду ехать с самого утра. Ну за день я максимум проезжаю 650, может быть, 700, потому что я быстро не еду. Ресурс своего трака и трейлера я экономлю. Но ну, если сильно постараться, если в спортзал не ходить, но все равно перерыв это надо делать. Я не могу просто сидеть и ехать. Блин, это так тупо, мне так это не нравится, ребят. Я лучше погружу машину. Да, это выматывает сильно, но это интересно. Ты грузишь, загружаешь, перегружаешь. То есть это опять физическая нагрузка для организма. А сидеть просто, блин, и смотреть на дорогу. Невозможно. Поэтому завтра буду как-то себя развлекать. Также вот гулять, наверное. Просто. Ладно, пойду молодцы спать хватит. болтать. Вчера перед сом, ребята, что-то не засыпалось. Ну, как обычно, зашел в социальные сети, почту проверить на почту мне Apple прислал уведомление о том, что я могу себе заказать iPhone. А напомню, что сейчас у нас ну, начало сентября. Он выходит, по-моему, только 16 что ли. Ну и, в общем, я решил, что мне нужно его заказать. Тем более, что я думал, что у меня какой-то современный iPhone. Я посмотрел в настройках, я даже не знал, как он называется. Это оказался 11-й, а уже, я считаю, 12-й, 12-й, 12 был вот сейчас новый 14-й. Говорят, он сильно не отличается от каких-то других моделей. Но я подумал, что если брать, то брать самый лучший. Поэтому я взял себе и заказал новый iPhone. Там довольно было легко это сделать. Просто на сайте выбрал нужную модель. Я выбрал этот у меня обычный, а я выбрал Max, то есть еще больше. Pro Max, вот это Pro, 11 Pro, а я выбрал большой такой цвет. Я выбрал максимальную память 1000 гигабайт, терабайт, я не знаю чего очень максимальная какая была бы, потому что я много фоткаю, на видео снимаю. Там можно было сделать трейдинг, то есть очень удобно. Я просто беру этот телефон, отдаю им, они мне присылают тот, ну и остатки я выплачиваю. Очень удобно. Я свой по трейдингу верну. Они сказали, что они пришли в ближайшее время какой-то набор, который поможет мне отправить им свой старый iPhone. Но перед этим они пришли 14 новый, поэтому я ожидаю, как только выйдет новый iPhone там 16 или 18 числа не помню, они мне сразу вышли новый 14 iPhone, так что я буду обладателем, одним из первых обладателем нового iPhone. А, да, этот по трейдуному уходит за 800 долларов, то есть от суммы того iPhone 800 списывается, и остатки я должен буду выплатить. что они автоматически с карты пишут. Ребята, огромная, огромная гора, на которую я забирался в начале, очень медленно. А теперь идет съезд вниз, очень длинный. Я не знаю, уже наверное миль, под 10 наверное, я думаю, я еду. Переключаю коробку на пониженную передачу, благо у меня автомат, поэтому это делается. очень легко кстати, вы, наверное, те, кто больших машинах ездит, то не ездит такая вам информация. Наш в нашей школе учили, что в случае, когда ты едешь с горы, передачу нельзя снимать и ставить на пониженную. Это нужно делать заблаговременно когда у тебя коробка ручная, поскольку если ты вытащишь, допустим, десятую скорость, девятую, захочешь поставить восьмую, то у тебя это уже не получится сделать, трак начнет набирать скорость, и это может привести к беде. Именно поэтому установлены такие слезные рампы специальные с песком или со щебенкой. Мне очень интересно было бы знать, но не интересно проверять, может кто-то из вас ответит. Как ведет себя трак в том случае, когда ты заезжаешь на эту рампу? То есть она предназначена для того, чтобы в случае, если у тебя пропали тормоза, по какой-то причине перегрелись они, может быть, ты неопытный, нажимал на них все время. Тебе нужно куда-то съехать и затормозить. И вот существуют специальные рампы, их довольно много уже было, я проехал. Но как там себя трак ведет и начнет ли его как бы заносить, если ты резко залетишь за... на щебенку? Ребята, ну что, я подъезжаю на рестерию, где я сегодня буду ночевать. Вы знаете, последние пару дней я ночую на рестериях. мне нравится это делать, поскольку ты просыпаешься, идешь, умываешься, завтракаешь и сразу выезжаешь на трассу. Я не знаю, найду ли я место, время уже позднее, наверное, все места заняты, но вообще, вы знаете, еще ни разу не было такого, чтобы я приезжал и я не мог найти. В любом случае, я где-то присоседюсь, встану, видите, как ночь в траки специальные места для инвалидов, видите, с правой стороны. Почему именно здесь? Потому что офис центральный справа, как вы видите. Кстати, за место, за парковка на месте для инвалидов штраф, а в случае, если ты подделал вот этот стикер для инвалида, там вообще уголовная ответственность тебя могут посадить в тюрьму за подделку. Похоже, я здесь сегодня не припаркуюсь. Ух ты! Классно устал, ребята. Он загородил просто выезд. Ничего себе. Давай, чувак, что там делал? Писел, что ли? Сейчас посмотрим. Между траком он что-то лазил траком и трейлером. Часто водители там писет. Сейчас посмотрим, что там на асфальте есть. Ага. Имеется, ребята, потеки, видите? На дороге. Вот говнюк, блин, есть же, но есть же туалет. Вот видите, ребят, но это прямо вот оттуда. Ну туалет же есть, ну какого черта, блин. Ёки-палки. Офигеть, ребят, реально все занято. Все парковки. И туда заехал. Это вообще территория для легковых автомобилей. А, нет, это еще не для легковых. Ну ладно. Завтра я уже отшельником не буду, побреюсь, хотя кто-то писал, что щетина мне идет. Я себя тоже так, знаете, успокаиваю. Да, мне идет, на самом деле, просто лень. Завтра пару часиков, и я уже буду в Орландо. Я уже сейчас заехал во Флориду, поэтому я в родном штате, считай, как в Саратовской области, в родной области, понимаете, дома. Там еще часа, наверное, 3-3,5, я уже в вест бич Вест-Палм-Бич и Майами совсем рядом, буквально там. Полчаса, наверное. Пока иду, ребят, столько водителей. А, ну, в принципе, естественно, здесь же нет отеля. Вот водитель спит. Вот здесь водитель спит. Ну, хорошо еще, если у тебя вот такой вот минивэн. Там удобно спать. А вот как спать сидя, вон он вроде лег нормально. А вот как спать сидя вот в таком седане, я вообще не понимаю. Вот он закрылся, пленка и спит. То есть ты же не выспишься, нифига. И ноги не согнуть. Ну все, я теперь точно спать. Давайте, до завтра. подъехал на первую выгрузку это Орландо Флорида, соответственно уже недалеко от дома вот эта женщина, по всей видимости, будет принимать автомобиль или не она, не знаю Ну какая-то любопытная женщина в очках стоит и смотрит это где-то, где-то, видимо, здесь наверное, вот я сюда заеду направо здесь как раз написано, что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 Блин, какая она сумасшедшая! Отчуметь! Прикиньте в очках Смотрела на меня, помните, я обратил на нее внимание? Вот эта женщина по всей видимости будет принимать автомобиль или не она, не знаю. Блин, она под колесам не прыгнет, мне что то сзади стало? Ты не можешь здесь стоять, ты не можешь. Это мой дом, это мой дом. Ты не можешь. Куда ты привез машину? Покажи. Я только сразу подумал, какая она интересная, надо ей это ну ладно, не хочет она, я не буду ее раздражать, ну, ее как бы право, но, блин, такой бред вообще, такой вообще бред You can can короче, блин, видимо, они не дружат, наверное, с соседями, ну, такое бывает, ладно, черт в принципе имеет ли она право не желать, чтобы здесь грузовик стоял? имеет другие бы, может быть, иначе отнеслись, она так отнеслась, ну, ладно так, блин, она стоит под колесами. чёрт возьми. Да, я знаю, но я хочу проделать машину. Я знаю, но ты должен идти в где находится. дом, Но что ты хочешь? Что ты хочешь? Почему ты следуешь Потому что ты не можешь Ты можешь Can I unload here? Okay, I will bring. You gonna put the truck back there, right? No, truck is too big, I can't do it. Что с ней? Вон даже женщина, ну походу она сумасшедшая какая-то, потому что соседка другая. Здесь говорит типа, ну 20 минут, подожди то какого черта? Короче, она, она какая-то сумасшедшая. Ко мне клиентка подошла, говорит, я, говорит, ну, не, не знаю, может здесь, говорит, выгрузить машину. Но, говорит, она у нас сумасшедшая, дура. Короче, она ее позвала и, говорит, если ты можешь, может быть, ты лучше там станешь. Офигеть. Но, с другой стороны, знаете, я не хочу ее, как бы, оскорблять и говорить, что она сумасшедшая. Давайте искать оправдание. Может, у нее в жизни какие-то события произошли плохие, что она стала такой. Бывает. Мне несложно перепарковаться, несложно. Но настроение себе портится. Мог бы я здесь выпустить? Мог. Но если это собережет ее нервы и даже мне, то почему бы и нет? Слушай, видите, я какой вообще внимательный? Я сразу понял, что она странная. Я еще оттуда ехал и увидел ее. И она какая-то такая, ага, чочки поправила и сразу на мной смотрит. Okay. Полишь? Полишь? Окей, спасибо. Ты с Польши девушка. Сразу видно, приятно. женщина. Фух. Хотя, на ну, знаете, в университете медицинском учили, что если девушка рожавшая, даже если ей 16 лет, если она лежит в отделении <laughs> в больнице, соответственно, она уже женщина. Все. Так что если 16, женщина, надо спросить, выражавший, Вас как называть? Вас как представлять моим подписчикам? Ладно, ребят, едем. Следующий автомобиль доставлять. Видите, как они у меня загружены прям ровненько. Кстати, та сумасшедшая, городская сумасшедшая, она куда-то ушла. Дальше проверять. Пошла газон, наверное, проверять. Дома, столбы ровно-неровно стоят. Так, братишку моего никто не пускает. Сейчас я пущу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, проезжай. Я переградил для тебя всю дорогу. Братьям надо помогать, правильно, ребят? Тем более, может, следующий трейлер мой такой будет, кто знает. А может, у него и куплю. Кстати, в Америке не принято моргать. Это непонятно. Что это такое, сломался что ли? Типа? Поэтому будем надеяться, что он мне спасибо сказал. Потому что на душе от этого легче становится, правда? Я же вам уже говорил. Спасибо, извини, пожалуйста. Все эти слова помогают нам жить, ребят. Ребят, приехал выгружать автомобиль следующий. Вот этот джип я даю. Здоровенный. Я не могу поверить, говорит. -то не кен тоже дурака валяет, типа... Тупил сидел. Ч ⁇ сам не умеет водить. Окей. Можешь вперед. Да, я сидел там час. Yeah, no what a bunch of idiots! Okay, I can I have your full name and say? When you went to the guard, what did they say? Uh, I need to call to the owner, Valeria. Well, no. but we told you when you get here to call in, supposed to call inside right here to the owner. I'm mm -hmm. sitting right in there. He asking the building building Короче, все дурака валяют, ребят охранник вроде нормальный чувак он просто спросил меня building number я не знаю building no номер я не знаю apartment номер ну, то есть нормальные обычные вопросы я сказал я не знаю у меня есть номер я могу позвонить своему клиенту он говорит позвони я звонил клиент позвонил сюда а этот чувак он просто ленивый, ему лень было сюда подойти, свою машину забрать он что-то начал возмущаться на него, говорит, какого черта, чего он тебя не пускает да потому что кто я такой, чтобы меня пускать, меня не нужно было пускать короче, все, ребят, я разрулил и сейчас я на стороне охранника вот, не на стороне вот этого охранника, а на стороне вот этого охранника